Здравствуйте! Для того, чтобы корректно импортировать товары в формате YML в свой интернет-магазин на Prom.ua, сделайте следующее. Зайдите в раздел «Товары и услуги» и нажмите на кнопку «Импорт позиций». Выберите способ импорта «Ссылка». В поле URL вставьте ссылку, ранее скопированную из вашего кабинета в Хабер. Под полем URL откройте раздел «Настройки импорта». Далее выберите параметры товаров, которые будут автоматически обновляться в прайс-листе. Мы рекомендуем выбрать параметры названия, цена, наличие, описание, характеристики и скидки. В общих настройках проставьте галочку «Перенести» в корневую группу, если родитель группы не найден, и в файле есть разновидности. Это даст возможность склейки одинаковых товаров в одну карточку товара, например, отличающихся по размеру или цвету. Также, если у вас ранее были загружены товары в ваш магазин, но это были товары не хабера, то обязательно проставьте статус товаров «Оставить без изменений». Автоматическое обновление ссылки проставьте раз в час. Нажмите на кнопку «Начать импорт» и через несколько секунд ваши товары будут загружены в интернет-магазин.